Итак, в Санкт-Петербург пришла посылка из сада Хризантем. Открываем, открываем, посылка, упаковка не нарушена, ждем с нетерпением, что у нас внутри. Так, где открывается вот так, переворачиваем аккуратненько. Оф, только что вот это было видно. Так, так, так, где-то здесь еще, а вот, все. Ну, а теперь самое страшное и самое главное. Открываем внимательно, чтобы ничего не повредить. Так. Вот они. Вот они, наши красавцы. Как красиво все упаковано. Вот сюда вот направь, пожалуйста. Вроде все зелененькое. Вот сюда вот наклони, пожалуйста. Вот вроде все зелененькое, вот они красавцы. Я так думаю, что, наверное, все дошло хорошо. Сейчас буду вытаскивать, каждый отдельно комментировать. Так. Ну, как-то так все сложно. Так, раз. И почему-то пахнет даже духами. Женскими духами, чьи-то ручки постарались. В такой упаковочки. Аккуратненько, так все, красивенько. Так. Палочками все переложено. Итак, первый. Вот такой целенький красавчик. Раз. Он прям пахнет руками, да? Интересно. Так. Вот второй. Живенький. Так. Это мы потом посмотрим. Ну, красота! Дай Бог, чтобы все такие были, как эти первые. Так. Так. Ну, вот я так чувствую, что ехали, конечно, они долго. 8 числа с Майкопа и Петербургами приехали вчера. После обеда вот он. Третий. Четвертый. Пятый. Я не знаю, конечно, но мне кажется, прям вот прям вот они замечательно пошли. Шестой красавчик вообще. Первое место ему. Так. Упаковка замечательно сделана. Чувствуется, что с такой любовью, заботой к этим деткам. Так. Он какой хорошенький. Ой, какой красавчик. Так. Вот он. Ой, какая прелесть. Так. так. Вот эти нижние конечно им немножко было потруднее особенно вот этому ай, ай, ай, ай, ай, ай. так вот этот да самый такой что-то вот здесь этому не понравилось вот этому что-то не понравилось не знаю что это такое ну вот листочки же есть вот один один, один как-то так вот немножечко страдает да, от росточек. А остальные вроде бы, я надеюсь, что пойдут. Все, мы это обработаем. Все, они у нас поддержатся, под, как положено. И вот этот, по-моему, тоже что-то не понравилось. Вот этот неплохой. Вот этот тоже что-то немножко пострадал, но должен отойти, будем надеяться. Череночек, наверное, какой-то. духами все пахнет. Так. так. Так, так, так, так. они прям упакованы. Аккуратненькие такие. Вот они, вот они, вот они. Ну вот тоже, смотри, какой хорошенький вообще, да, прелесть. И вот этот вот. Ну и вот последний. Так, сейчас мы распакуем. Ну что я могу сказать? Даже мне кажется, вот по сравнению с первым разом. Вот он. Вот он. Ну, чувствуется, конечно, что тяжеловато им было ехать с 8 по 13. Тяжеловато. Все-таки это почти 5 суток, почти 6 даже. Но относительно. относительно. Вот он прям такой хорошенький, прям живой. Так. И вот еще 2. Все сделаю как рекомендовали. они у меня постоят сегодня до вечера сейчас только столько 12 а уже вечером буду их раскрою сегодня сейчас вот этот вот тоже немножечко привел да так а этот даже какие-то дал вот он вот он красавчик ну вот, спасибо огромное саду Хризантем. Надеюсь, что все это мне, все сто процентов приживутся. Ну, может, за исключением вот этого, да, какой-то он, конечно, хуже всех перенес дорожку, бедненький. Не знаю уж, кто такой. Что-то чувствуется большеголовой, скорее всего, какой-нибудь листья большие. Но, тем не менее, все замечательно, можно сказать, дошло, с учетом такой жары, с учетом такой доставки. Высок, длин, длин, длительный. Ну, будем надеяться. Спасибо. Спасибо, Сан Будем надеяться на самое лучшее.